привет друзья вот начинаются то есть продолжаются наш эксперимент вот растет ячмень да вот и у нас первые три дня вот странные странные результаты да хотя никакого водородного питания не было никакие лампы не были подключены Никакое высокое статическое еще не было подключено. Но э, вот разные результаты. Смотрите. Ну это у меня лимон стоит, я посадил сюда и это самое большое, наверное. Ну я подумал, что у нее намного больше питательных веществ, поэтому она так растет и это тоже сюток, и с ним вот вырос тоже большим, да, потому что у нее питательных веществ намного больше, вот. Это у меня чернозем, вот, но здесь она растет густо, поэтому тоже маловато. А это у меня глина, вот, ну, та же глина, из которого вот э, сделаны вот эти горшки, да, вот, это у меня глина, и здесь очень очень плохо растут вот. вот вот здесь у меня наверное лучше лучше всего вот лучше всего но ну, здесь тоже чернозем вот смотрите она огромна но все равно меньше меньше чем вот они да вот, вот. А, а вот этот тоже очень плохой тонкий потому что это ну как сказать так песок обычный песок поэтому у нее питательных веществ тоже мало вот и скоро мы сюда подключим высокое напряжение вот. из умножителей и будем выделять водород трансформатором и попробуем на анион гидрокарбонатной и водородной почве со стимулятором роста еще будем охлаждать, чтобы она как бы сохраняла себе намного больше водорода. Вот. Итак эксперименты продолжаются.